21 мая, в уздечке, приходите, мы выступаем с другими крутыми андеграундными группами. Мы очень, очень, очень готовились. Степан, давай. Дело в том, что Степан выпадал из нашей группы несколько, потому что в отличие от нас он... Мало того, что умеет играть, он даже закончил музыкальную школу, ходил в хор, музыкальную школу по классу гитары, кстати, закончил экстерном, поэтому он готовился и вот этот вот год весь он вообще не прикасался к гитаре, и теперь он полностью соответствует нашей группе, нашему стилю, нашему общему вот этой вот этой атмосфере. Таня тоже очень готовилась, очень готовилась и даже на репетициях она продолжает готовиться Видишь, вот к следующему выступлению. Играй, да. Концерт группы группы это Drive. Беселье! Радостные лица! А также немного тоски, грусти и безысходности! У нас всегда теплая и дружеская атмосфера. Всегда уютно. У -у. О, ты мне картошечку положил? Наше выступление вкусные как тортик. Ребята, приходите! 21 мая в Уздечке вместе с другими крутыми группами мы выступаем! Приходите! Ни сердца, ни мотора, ни шиша Терпи, терпи, куда же еще терпеть-то? Ничто не мило, ничего не жаль И голова настырно лезет в петлю А сердце просит яда или ножа